Всем привет! Вы на канале Science TV. Сегодня вы узнаете, почему некоторые люди имеют карликовый рост. А перед началом просмотра подпишитесь на данный канал и поставьте колокольчик для того, чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и увлекательные видео на данном канале. Ну и без лишних слов, мы начинаем! Карлики, или как их еще называют, лилипуты, привлекали внимание с незапамятных времен. Одного из наиболее известных карликов, генерала Тома Тамба, видели миллионы людей. Его настоящее имя было Чарльз Стертон. И в возрасте 50 лет он имел рост 70 сантиметров и весил 11 килограммов. Люди могут быть очень высокими, очень низкими или иметь нормальный рост. Слишком большой или слишком маленький рост обычно имеет причиной какую-либо болезнь или то, каким образом работает или не работают определенные железы. В целом, рост человека зависит от наследственности. Например, в Африке многие мужчины в племенах Ватузи и Масаи достигают 2 метров роста. Для них это нормальный рост. В то же время в Африке существует племя пигмеев, люди которого имеют рост около 130 см. Для них это нормально. Карлики, рост которых ненормален, обычно имеют какое-то расстройство в эндокрионных железах. Эндокринные, гипофизные, адреналиновые, а также мужские и женские половые железы могут влиять на рост человека. Есть карлики, голова и туловище которых имеют нормальные размеры, но руки и ноги очень короткие. Причиной этого является болезнь. Нормальный скелет увеличивается в размерах в детском и в юношеском возрасте. Из-за того, что хрящи на растущих концах костей превращаются в кость, болезнь хрящей может помешать нормальному росту рук и ног. Причиной карликового роста может быть и нехватка гормонов в гипофизе. Ребенок растет в течение первых лет своей жизни, а потом его рост останавливается. Пропорции его тела остаются детскими. Такому ребенку можно помочь гормонами. На этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным, то не пожалейте и поставьте лайк. Я надеюсь, что вы подписались на данный канал и поставили колокольчик для того, чтобы в дальнейшем не пропускать видео, ведь они выходят ежедневно. Вы были на канале Science TV. Всем желаю счастья, добра, успеха в вашем деле и всем пока!